10 секретов оздоровления часто болеющих детей. Тема сегодняшнего видео. Тема актуальная, потому что, к сожалению, с каждым годом количество часто болеющих детей только увеличивается, нарастает. Потому что а, есть определенные факторы, которым это способствует. Это и экология, и различные, скажем так, различный вот такой вот стрессовый фон, который в том числе неблагоприятно влияет на здоровье наших детей. Ну и на самом деле таких причин очень-очень много. Это и пандемии, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, эти причины есть, они влияют на наших детей и приводят к тому, что некоторые из них начинают часто болеть. О чем мы сегодня будем говорить? Однозначно я сегодня вам не дам какой-то волшебной таблетки, какого-то волшебного лекарства, которое вдруг по щелчку вылечить ваших детей. Это видео по, про то, что нужно будет поработать, нужно будет постараться, нужно будет позаниматься, потому что э, проблема частого, часто болеющего ребенка – это проблема разносторонняя, да, то есть здесь со многих углов нужно смотреть и ее решать для того, чтобы действительно прийти к крутым результатам. Поэтому, если вы готовы поработать, если вы готовы потрудиться на благо здоровья своего ребенка, то, соответственно, рекомендую продолжать просмотр этого видео. Если же вы сторонних каких-то методов волшебных, связанных с какими-то супер лекарствами, или с какими-то супер процедурами, которые по щелчку решат, вопрос здоровья ваших детей, то вам, вам не сюда. Откуда я взял вот эти предыдущие, <свят> оздоровления часто болеющего ребенка, о которых мы сегодня поговорим? Я их взял из своих программ оздоровления, которые, эффективность которых доказали уже более 30 мам. Как вообще я пришел к программам оздоровления? Да? То есть раньше я просто занимался часто болеющими детьми в рамках консультации на своем приеме. И мы, соответственно, искали причины, которые приводят к тому, что дети часто болели. Назначали лечебно-профилактические медицинские мероприятия. И я понял, что используя только одно вот это медицинское традиционное направление, эффективность... Она далеко не в 100% случаев, да, то есть, ну, скажем так, треть детей к результату приходят, а две трети все равно сохраняются проблемы, то есть дети болеют чаще, чем бы хотелось их родителям. Ну, до определенного возраста, конечно, чаще всего это происходит, но тем не менее, проблема сохраняется. И я начал двигаться дальше, думаю, хорошо, как можно улучшить состояние здоровья детей, да, то есть давайте мы добавим оздоровительных методик. Изучил эти методики основные, которые используются на территории нашей э, Российской Федерации, да, то есть я не занимался и не занимаюсь какими-то э, китайской медициной, аюрведой и так далее, хотя я не говорю, что они плохие, но просто э, с помощью наших российских технологий э, можно оздоровить совершенно спокойно наших детей тем более что эти технологии проверенные тем более что эти технологии абсолютно рабочие да то есть и они работают для кого для нас для людей которые здесь живут в россии эти технологии работают и их эффективность доказана поэтому добавил оздоровительные методики и э, вижу что о уже классно да то есть уже две трети да то есть детей приходят к состоянию здоровья но Несмотря на все эти мероприятия, я понял, что все равно, вот часть детей все равно, да, то есть она продолжает находиться в категории часто болеющие. И здесь уже вроде все пообследовали, да, то есть все, что сделали, все, что нужно сделать. Добавили оздоровительных методик, да, то есть, и, да, становится лучше, то есть улучшение идет всегда, во всех случаях. Но я имею в виду, что часть пациентов не достигает того результата вот идеального да то есть который вот прям был бы мечтой по здоровью детей для своих родителей и я начал задумываться уже даже грешным делом да то есть вспоминая э, времена то есть когда я там приезжал в том числе в деревню и там вот было модно да то есть болеет ребенок постоянно да то есть потащили какой бабушке бабушка там пошептала сказала, дала водичку вот попейте все будет хорошо и раз и дети действительно становятся здоровыми да то есть и думаешь блин а как это работает, да, то есть, и действительно ли это какая-то, не знаю, экзотерика и так далее, да, то есть, или все-таки здесь психология. И я начал изучать вопросы именно касающиеся психологии а именно психосоматику, то есть то, как наши мысли, чувства, эмоции, да, то есть могут влиять на состояние нашего здоровья и приводить к различным болезням. И оказывается уже давным-давно, да, то есть в России в том числе психосоматика развивается, и эти механизмы абсолютно понятны. И я начал работать с состоянием мамы. Почему состояние мамы? Потому что... А, дети до 7 лет, они практически не слушают, что мы говорим, а они смотрят, как мы реагируем на те или иные ситуации и запускают у себя те же самые реакции. Так работает природа, это опять же не какая-нибудь там эзотерика, что-то непонятное, это чистой воды чисто воды психология, да, то есть так работает природа, и наши дети, они учатся на том, как мы реагируем на внешний мир. И они запускают у себя те же самые процессы для быстрой адаптации. Допустим, вот идете вы со своим ребенком, да, то есть выбежала на вас бойцовская собака без намордника. Вы-то это все мгновенно восприняли, и у вас пошел стресс, то есть вы готовы уже бежать два раза быстрее, перепрыгивать заборы и так далее... И для того, чтобы вам, ребенку, не приходилось объяснять, что это вот бойцовская собака, что у нее острые зубы, да, то есть что она может перекусить ногу даже взрослому человеку и так далее. Чтобы это не объяснять, так работает природа, вы мгновенно испугались, запустили у себя вот эту стрессовую реакцию, ребенок ее мгновенно считал, вот. И, соответственно, он тоже уже готов прям вот с места запрыгнуть вам на руки, да, то есть вместе с вами, чтобы бежать, чтобы убежать от этой опасности, Поэтому здесь, а, как бы, вот эти все процессы, они в том числе работают. Когда ребенок часто болеет, когда ребенок часто болеет, что происходит? Мама, любая мама начнет тревожиться, да, то есть переживать по этому поводу. И, например, если мама испугалась, то есть видит рядом, вышли на прогулку, видит ребенок сопливый, да, то есть мать испугалась, думает, блин, сейчас уже вот этот сопливый ребенок, мой сейчас заразится, тоже заболеет. И что происходит? Она испытала стресс, да, то есть думая об этом соответственно этот стресс отразился в ее внешнем виде потому что когда мы радуемся у нас на лице появляется что улыбка а когда мы стрессуем и тревожимся у нас появляются другие реакции и вот эти вот реакции ребенок он автоматически считывает и запускает у себя тоже в организме стресс стресс на какое-то время выключает работу местного иммунитета к сожалению и действительно ребенок становится наиболее восприимчивым к тем микробам которые есть вокруг него, и он заболевает. Когда он заболевает, мама стрессует. Это приводит к тому, что ребенок дольше болеет и сильнее болеет. Здесь есть четкая и доказанная взаимосвязь. И, соответственно, когда я понял, что нужно вот именно все три направления прорабатывать, это первое, убрать причины, да, то есть, почему ребенок часто болеет традиционное медицинское направление, лечебные профилактические мероприятия и так далее. Второе направление, добавить оздоровительных методик. Третье направление, это по... Работать состоянием мамы, убрать ее, вот эти вот ненужные реакции, которые приводят к ухудшению состоянию ребенка. И тогда все начнет складываться. И я все это дело упаковал в виде программы оздоровления и начал ими заниматься. И мы уже доказали много-много раз, что действительно это работает. Поэтому сегодня я с вами поделюсь основными принципами, да, то есть, которые мы используем в моих программах оздоровления, чтобы каждый из вас мог их запустить их использовать для того, чтобы ваши дети стали здоровыми. Давайте начинать. Первый принцип. Первый принцип, он не медицинский. Это что нужно сделать первое, чтобы прийти к здоровью? Нужно поставить такую цель. Первый принцип, ставь цель по здоровью твоего ребенка. Почему это важно? Это важно в любой сфере нашей жизни ставить цели. То есть, если мы хотим стать зарабатывать больше, значит мы ставим цель, а сколько мы должны зарабатывать, да, то есть и идти к этому. Если мы ставим цель, допустим, улучшить семейные отношения, а в чем это будет выражаться, да, то есть как это будет проявляться, то есть как я пойму, что мои отношения стали лучше, стали более здоровыми, да, то есть и так далее. И, соответственно, по здоровью детей... Как и по любой сфере нашей жизни, чтобы к результату прийти, нужно понимать, куда мы идем. Это очень важно. И в программах оздоровления мы каждый раз ставим эти цели, для того, чтобы мы понимали, куда мы идем. Потому что если мы идем непонятно куда, мы к этому не приходим. Поэтому ставим цели. Обычно мы ставим первую цель, это... Чтобы ребенок стал здоровым, да, то есть, если у него есть особенно какие-то хронические болячки, связанные с дыхательными путями: там аденоиды, гланды, танзелиты и так далее. То есть, мы ставим цель, чтобы ребенок стал здоров. И если он болеет, потому что болеть дети могут это нормально. Чтобы он болел не чаще, например, четырех раз в год. Кто-то ставит цель не чаще шести раз в год, не чаще восьми, кто-то ставит не чаще двух раз в год. Но мы в любом случае стараемся ставить цель, чтобы ребенок был здоров и болел не чаще скольки-то раз в год. И вот к этому результату мы идем. То есть мы постоянно держим фокус внимания на этом, да? то есть мы держим внимание на своей цели и идем к ним. И когда вы об этой цели постоянно думаете то ваш мозг, он простраивает ваши действия таким образом, что бы вы ни делали. Даже когда вы прибираетесь, моете посуду, там ведете ребенка куда-то. Вы будете делать все так, чтобы прийти к этой цели. Так работает наш головной мозг. Это такая универсальная машина, которую можно настроить таким образом, что вы можете достигнуть любых результатов в любой сфере вашей жизни. Второй пункт, второй секрет – это мотивация. Да, чтобы прийти к этой цели, мы уже ее понимаем, нужно быть замотивированным. И что здесь важно? Да? То здесь важно мы понимать, где мы находимся, то есть вот что сейчас происходит со здоровьем вашего ребенка и как это негативно влияет на вашу жизнь. У нас занятие сегодня в том числе практическое это видео, поэтому поставьте видео на паузу, возьмите ручку, бумажку. Если вы сейчас где-то едете, да, то есть, и смотрите это видео с телефона, ну, значит, просто поставьте на видео, откройте какой-нибудь электронный блокнотик в телефоне и запишите туда. Как, как, как негативно, да, то есть, вот эта ситуация, то, что ваш ребенок часто болеет, влияет на вашу жизнь. Выпишите все, что приходит вам на ум, да, то есть, что вас не устраивает в вашей жизни именно не в жизни ребенка, а в вашей жизни, что вас не устраивает, когда ваш ребенок вот так часто болеет. Ставьте на паузу, запишите это и как запишите, снова возвращайтесь к видео. Хорошо, надеюсь вы выписали то, что вас не устраивает. Следующее, что нужно сделать, это написать, как круто, как классно поменяется ваша жизнь, что будет в ней хорошего, когда вы придете вот к тем целям, которые вы уже поставили. да, То есть поставьте цель по здоровью ребенка. Ребенок здоров, болеет не чаще. Ну, например, двух там, или четырех, или шести раз в год. И вот когда вы к этому придете, что хорошего поменяется? Как круто поменяется ваша жизнь? Напишите, пожалуйста, сейчас. Поставьте видео на паузу и пишите. Хорошо. Надеюсь, вы написали. И теперь... Вы в любом случае уже это представляли себе, да, то есть, как жизнь круто поменяется. И, соответственно, вот сейчас закройте глаза, снова видео можете поставить на паузу, и представьте, что вот это уже случилось, да, то есть, ребенок здоров, круто поменялась ваша жизнь, и самое главное, попробуйте внутри ощутить, а что я буду в этот момент чувствовать, да, то есть, а что мне хочется сделать, вот, сконцентрировались на чувстве да то есть представили, вот она ситуация вот ребенок стал здоров вот так круто поменялась жизнь представьте что вот эти изменения все уже произошли прислушайтесь к внутренним ощущениям вашей теле да то есть как круто и классно будет и можно даже а, попробовать а, представить а что хочется сделать может быть кому-то захочется потанцевать кому-то там руками ногами подвигать и так далее и поделайте это. Сделайте это сейчас, ставьте на видео на паузу и вот представьте. И самое главное, попробуйте ощутить, вот пошла какая-то энергия, есть какое-то движение. Ставьте на паузу и представьте. Отлично. Появилась какая-то вот эта энергия и чувство того, что блин, вот все уже хочется быстрее к этому идти и быстрее прийти к результатам, чтобы вот эти вот крутые изменения произошли в вашей жизни. Вот если все это есть, если действительно частые болезни ребенка вас круто достали, и вам все это надоело, и вы понимаете, что когда вы придете к крутым целям, круто поменяется ваша жизнь, и вам этого хочется, и у вас появляется внутренняя энергия это делать, то вы 100%. Придете к результатам, я вас поздравляю. Но, к сожалению, иногда мы не готовы к этому прийти. На это есть много причин. Но самое главное, если мама не замотивирована, да, то есть, если ей это, ну, как бы, любая мать сейчас мне скажет, что значит мы не хотим. Мы все хотим, то есть, каждая мама хочет, чтобы ее ребенок стал здоровым. Да, каждая мама хочет, но не каждая мама готова очень много сделать для того, чтобы ее ребенок стал здоров. Вы снова можете со мной поспорить, но я вас вам сто процентов говорю, когда я провожу вот свои диагностические бесплатные консультации перед программами оздоровления, очень часто такие мамы попадаются. То есть, в принципе, все устраивает. Да? То есть, понятно, что я хочу, чтобы мой ребенок стал здоров, но это никак не влияет на мою жизнь. Особо она не поменяется, когда ребенок придет здоровый, он когда-нибудь придет, но мама... Вот круто двигаться вперед и быстро действовать, и быстро прийти к результату, например, за 2 месяца, она к этому не готова, к сожалению. Поэтому второй принцип, секрет, да? то есть нужно быть замотивированным, чтобы ребенок быстро стал здоров. Также к этому принципу относится фокус внимания, да, то есть вот вы уже представили, как будет круто, когда ребенок будет здоров, и что бы ни случалось, вот заболел ребенок, и вы прям фокусируетесь, закрывайте глазки, вспоминаете, как круто будет, когда ребенок будет здоров, и фокусируйтесь на этом, не на болезнях ребенка, а на состоянии его здоровья. И тогда, и тогда ваш мозг, он будет настраиваться на то, чтобы действительно прийти к здоровью ребенка. Двигаемся дальше. Следующий секрет, третий пункт, он простой, он такой в том числе и медицинский, он понятный и логичный, нам нужно выяснить причину, почему ребенок часто болеет. Эти причины могут быть как медицинскими, так и психологическими. Медицинские причины такие самые популярные, это источник воспаления постоянного, он может быть у детей в носоглотке аденоиды, либо в гландах хронический танзелит. Это проявляется, соответственно, кроме того, что ребенок часто болеет, да, то есть могут быть беспокоить хроническая гнусавость, какие-то хронические сопли, да, то есть частый кашель, там частые боли в горле и так далее. Вот. Но если есть очаг хронического воспаления, он нарушает работу местного иммунитета и приводит к тому, что ребенок часто болеет. Поэтому нужно пойти к лор и выяснить причину. Но кроме того, что причина может быть со стороны очагового воспаления, может быть также явные и скрытые аллергические процессы в организме у ребенка. Если аллергия есть в организме ребенка, то его иммунная система может работать по аллергическому пути, запускать неправильное воспаление, то есть ребенок начинает реагировать на каждый вирус и микроб, который мимо пробегал, но запускает неправильную реакцию, то есть возникает воспаление, возникают симптомы, сопли там и все, что с этим связано, а с вирусом иммунная система работает неэффективно и поэтому... Идет затяжной воспалительный процесс. Что еще может быть? Часто обнаруживаются вирусы у часто болеющих детей. Это вирус Эпштейнбар, вирус, герпес-шестерка, которые нарушают работу противовирусного иммунитета и приводят к тому, что ребенок, опять же, часто болеет. Поэтому... Во всех случаях я всем детям, кто часто болеет, назначают мазок из горлышка, ПЦР, это метод исследования, метод диагностики, ПЦР к вирусам Эпштейн-Бар, цитомегаловирусу и вирусу герпеса шестого типа. Эти мазочки сдаются утром натощак, это важно, вы можете пойти в любую частную лабораторию и сдать там такой мазок. Могут спросить качественное количество, разницы нет. Важен сам факт обнаружения вируса, то есть если он обнаруживается на слизистой оболочке горла, да, то это говорит о его активности и о том, что с этим вирусом нужно работать. Поэтому идем в клор, оцениваем носоглотку, гланды, берем мазочек на вирусы, эпштейн это мигаловирус, Герпес-шестерка, ПЦР-исследование. Утром натощак, обращаемся к аллергологам для того, чтобы выявить или исключить наличие аллергии в организме, в том числе пищевой, потому что даже пищевая аллергия, она злит иммунную систему и она более агрессивно реагирует на вирусы и микробы, которые попадают в организм ребенка. Это что касается основных традиционных медицинских причин, вот. если у вас в регионе, там в городе, да даже если вы живете в Москве, нет таких вот э, грамотных лоров, иммунологов, вы можете приехать ко мне в клинику, записаться очень про просто на сайте храбров.рф, также будут ссылочки под описанием, в описании под этим видео где вы можете записаться. Приезжайте в клинику, все посмотрим, оценим, решим, что нужно здесь сделать, для того чтобы понять причину, почему ваш ребенок часто болеет. Если вы живете где-то в регионе, далеко, можете воспользоваться онлайн-консультацией в рамках современных э, средств коммуникации. Мы можем это сделать на таком же качественном уровне, вот, для того чтобы понять действительно, что нужно сделать, какие анализы сдать, что нужно сделать для того, чтобы понять, почему ребенок часто болеет. Опять же, на онлайн консультацию можете записаться на сайте храбров.рф либо а, в, через ссылочку в описании под этим видео. Кроме традиционных причин есть еще причины психологические. А, какие это причины, да? То есть они на самом деле абсолютно разные могут быть. Но, например, из психологических причин ребенок часто болеть может для того, чтобы получать больше внимания от родителей. Да? То есть, опять же, со стороны психологических причин могут быть в первичные и вторичные выгоды, как для ребенка, так и для семьи, для мамы, например. Да? То есть, и так далее. То есть, различные мамины эмоциональные состояния. Там, например, если у мамы в жизни присутствует хронический стресс, то это может приводить к тому, что ребенок часто болеет, по какой причине вы уже знаете, потому что он состояние маме насчитывает, запускает у себя тоже стрессовые процессы и начинает от этого часто болеть. Вот. Поэтому здесь, конечно, нужно или, опять же, сделать диагностику, да, то есть с психологом, который занимается психосоматикой, чтобы понять, что в вашей жизни может приводить к тому, что ребенок часто болеет. Вот. Ну или там, если действительно будет ну, то есть, примите решение, да, то есть, поучаствовать, например, в программах оздоровления моих, то там а, вот эти вот все методики, они входят, да, то есть, мы этим всем занимаемся и такую диагностику проводим. Поэтому традиционные медицинские, медицинские да, то есть, причины исключаем, занимаемся, лечим, лечебно-профилактические мероприятия по результатам, исследований и так далее. И со стороны психологии тоже со специалистами, кто в этом вам может помочь, обязательно работайте. Идем дальше, четвертый секрет, четвертый пункт, он на самом деле, опять же, никакой не секретный секрет, это очень такой пункт с каждой, каждый знает, это слово, да, то есть это слово профилактика, да, то есть... У нас и видео называется «10 секретов оздоровления», да, то есть, но оздоровление это своеобразная в том числе профилактика, но именно в этом четвертом пункте мы поговорим о профилактике острых респираторных заболеваний. Да, то есть, а, так как это в 95% случаев вирусной инфекции, то о профилактике этих вирусных инфекций. Почему это важно? Потому что, когда мы оздоравливаем ребенка, чем реже он болеет, то тем меньше у него выраженные источники воспалительных процессов, да, то есть источники воспаления, которые нарушают работу его иммунитета. Поэтому чем реже, да, то есть ребенок цепляет на себя вирусы различные, то тем оно как бы идет, цепляется одно за другое. да. То есть, если ребенок часто цепляет вирусы, формируются очаги воспаления, которые приводят к тому, что ребенок еще чаще цепляет эти вирусы. А здесь все наоборот. Да? То есть, если мы занимаемся действительно работающей профилактикой УРЗ, то это способствует тому, что становится это все реже, реже и реже. И здесь, в этом пункте мы с вами поговорим, о таких моментах как создание во первых условий в ваших домах кто давно за мной наблюдает тот знает да то есть что оптимальная влажность для работы иммунитета 50 60 градусов оптимальная температура не должна быть воздуха температура не должна превышать 24 градуса цельсия то есть в идеале это вообще 20 22 влажность 50 60 и тогда будут условия для того, чтобы иммунитет ребенка работал лучше, потому что слизистые оболочки не будут сохнуть, они будут влажные. И работа иммунитета будет более эффективной и будет снижаться заболеваемость. То есть вроде бы такой простой шаг, но действительно эффективность этого шага на 100% доказана. Второе направление, да, то есть, опять же, направлено на то, чтобы работал местный иммунитет, самое работающее, самое действенное, это увлажнение слизистых оболочек. То есть, что мы для этого используем? Мы для этого используем или спреи с морской водичкой изотонические, потому что они и гипертонические, а для профилактики мы используем изотонические, которые соответствуют концентрацию физраствора. Либо используем тот же самый физраствор, который можем заливать какой-то пустой флакончик из-под спрея для носа и по одному-два впрыска в каждую назрю. Утром-вечером брызгаем, особенно в те периоды, когда пониженная влажность, да, то есть это когда отопительный сезон, обязательно утром-вечером нос ребенка часто еще увлажняем, для того, чтобы лучше работал иммунитет. Другой вопрос, когда, например, летом, когда, в принципе, хорошая влажность, хорошая температура в наших домах, да, то этого делать не обязательно. А зимой, в отопительный период, когда батареи горячая, когда воздух действительно пересушен, мы его увлажняем с помощью увлажнителей, перекрываем батарею, чтобы нормализовать температуру, и увлажняем слизистые оболочки ребенка для того, чтобы лучше работала иммунная система. Летом часто э, все-таки... Э, возникает во всех регионах до да, россии М может возникнуть жаркая погода плюс мы любим куда-нибудь поехать в отпуск да то есть на море и так далее и что мы тогда начинаем делать чем мы начинаем пользоваться мы включаем кондиционеры да то есть и много ошибка многих на отдыхе например когда люди Оставляет включенный кондиционер Ушли, если не дай бог, еще поздно встали туда то, то есть вышли там часов в 10, когда уже жарко Там часов до 12 до жиры провалялись на пляже вот, Возвращаются в номер И из 30 с чем-нибудь градусов резко попадают, например, в 18 да, то есть, или в 20 И, конечно, организм стрессует да, то есть, И это может приводить к тому, что ребенок, если в этот момент попадают патогенные вирусы и микробы на организме Они там уже сидят, то ребенок может заболевать Взрослые тоже либо когда мы э, включаем кондиционер на всю ночь да то есть и температура снижается ниже нормы да то есть э, ставьте кондиционер не на 16 не на 18 да то есть а ставьте на 22 чтобы она ниже температура 22 не опускалась и тогда будет комфортно да то есть комфортные условия не будет вот этого длительного переохлаждения ночного и опять же ребенок не будет заболевать поэтому условия то есть здесь самое важное в профилактике понятно что это и лечение очагов воспаления но я в этом пункте говорю именно о тех условиях да то есть элементарно которые вы можете создать температура влажность плюс увлажнение слизистой облочек если влажность воздуха низкая и вот эти условия будут приводить к тому что заболеваемость будет снижаться двигаемся дальше и следующий пункт это уже пошли так называемые оздоровительные методики, да, то есть следующий пункт – это закаливание. Оздоровительных методик на самом деле существует много-много всяких разных, но почему, допустим, у всех на слуху это закаливание, каждый человек, я думаю, который просматривает сейчас это видео, знает в принципе, ну, какими-то большими штришками, что это такое, да, то есть большинство это знает как некую процедуру связанную с водой кто-то знает закаливание как э, хождение там в холодный период года или в плохую погоду без одежды да то есть но э, под закаливанием всегда понимают некое воздействие холода на организм которое приводит к тому что э, организм становится более устойчивым действительно к переохлаждению и эта методика она почему да то есть такая популярная потому что она одна из таких самых работающих которые действительно помогают ребенка сделать более здоровым почему потому что мы живем в России и у нас очень много регионов да то есть большинство в которых наступают холода осенью зимой и, соответственно, весной, да? то есть есть регионы, в которых и летом не так жарко, и даже может выпадать снег, да? то есть и так далее. Поэтому, что нам дает закаливание? Дает да, закаливание, оно дает приучает ребенка не реагировать на переохлаждение то есть если он попадает в какую-то среду где соответственно ну, то есть вышел на улицу там ноги промочил ноги замерзли да то есть его организм на это не стрессует что, что происходит у незакаленных детей да то есть переохладился организм начинает стрессовать, спазмируются сосуды дыхательных путей, вот, потому что включает стрессовую реакцию, чтобы убежать из этого холода. Да? Но, к сожалению, это приводит к тому, что вот этот спазм сосудов дыхательных путей, выключает на какое-то время кровообращение, а иммунитет, иммунная система она работает каждую секунду. И поэтому иммунитет на какое-то время выключается, если в этот момент на слизистых оболочках присутствовали патогенные вирусы и микробы, соответственно, так как их никто не сдерживает, они начинают размножаться. Вот. Ну и когда их становится много, когда их иммунная система замечает, она запускает воспалительный процесс, у нас возникают жалобы, то есть сопли, боль в горле и так далее. А закаливание оно приучает, да, то есть организм к холоду, то есть он уже не стрессует, он не запускает вот эту реакцию. И кратковременное переохлаждение не приводит к тому, что ребенок болеет, и, соответственно, заболеваемость она начинает снижаться. В двух словах прямо о методике, что здесь важно? Важно делать это каждый день. Важно, что это безопасно. И важно делать не меньше 30-40 дней, то есть когда мы это делаем 30-40 дней в подряд, то формируется уже привычка и формируются новые нейронные связи, новые реакции нашего организма на то, к чему мы его приучаем. А С детьми мы играем, вводим зарядку в игровой форме, то есть самое простое это мы... Посадили ребенка в ванну, взяли, например, какую-то емкость, там тазик, налили немножко водички. Чуть прохладнее, чем обычно ребенок моется. И какую-то игрушку, вот которой можно брызгаться. Набрали эту водичку и побрызгали на ножки. Просто там 2-3 секундочки ножки побрызгали. О, классно, поиграли, да, то есть достали ребенка. А так занимаемся, допустим, каждый день неделю. Потом уже воду постепенно немножко температуру снижаем и уже начинаем брызгать не только на ножки, ну допустим до пояса, там третью неделю и животик побрызгали, да, то есть четвертую неделю уже там дошли до груди и так далее, и потом уже когда вы э, сами уже не будете этого бояться ребенок не боится То уже когда вы купаетесь когда моетесь просто берете помылись и температуру э, в душе снижаете до прохладника и две-три секундочки ребенка прямо из душа орошили и в принципе тем самым как один из способов мы его приучаем конечно в программах оздоровления мы еще проходим как нужно правильно закаливать горло да то есть и так далее больше внимания, то есть именно к методике а, закаливания уделяем, да, то есть а, более конкретно я рассказываю, как это делается, но в общих а, чертах я вам рассказал, в принципе, по этой технологии, когда это чуть-чуть снижаем температуру понемножку, да, то есть и а, абсолютно короткое время воздействия, то это не обладает каким-то эффектом, да, то есть повреждающим, то есть это не может вас привести к тому, что ребенок заболеет, поэтому, в принципе, можете пользоваться. Следующий пункт, шестой. Шестой секрет ⁇ это занятие спортом. Какой же секрет, скажете вы мне, да, то есть все знают, что спорт это полезно для любого организма, но на самом деле у многих мам даже и на прием приходят и обращаются и онлайн консультации да то есть часто говорят да мы не занимаемся спортом потому что а, как бы чтобы пойти да то есть на какую-то секцию нужно быть здоровым потому что мы болеем часто например раз в две недели да то есть когда нам ходить вообще на этот спорт вот и соответственно не ходят туда да то есть но вы часто болеете потому что как бы нет у вас, да, то есть спортивных нагрузок, спорт, он разгоняет работу иммунной системы, разгоняет лимфу в нашем организме. Поэтому элементарные там зарядочки с утра, да, то есть сами родители, что-то можно там с детьми какую-то активность днем проявить. Но спортивная секция – это лучше всего. Конечно, и здесь не весь спорт одинаково стимулирует работу иммунной системы. Максимально эффективно ее стимулирует спорт, который связан с холодом, то есть ледовые виды спорта – это Фигурное катание и это хоккей. Поэтому если в вашем регионе присутствует ледовая арена, где можно этим заниматься, ребенка туда отдать, отдавайте. Это максимально э, такие комфортные условия для занятия спортом. Вот та температура, которая там есть, да, то есть в ледовых дворцах, она где-то там 10, не 10, 12, по-моему, так, 12-14, самое комфортное для занятия спортом. Опять же, ребенок и привыкает к холоду, он закаливается, и вот эти условия, они обладают максимальным оздоровительным эффектом, поэтому есть возможность фигурное катание э, или хоккей. Опять же, э, если есть возможность, можно заниматься и, например, лыжами. да, То есть, например, у нас в Москве, в Красногорске есть снежком, то есть круглосуточный э, горно-лыжный спуск, да? то есть, на котором в том числе занимаются дети. Правда, его вроде как собирается закрыть, но неважно, может быть, в вашем регионе что-то подобное тоже есть. Так вот, если есть возможность, то это... Зимние виды спорта, если вдруг такой возможности нет, то это бассейн. Бассейн на втором месте. На третьем месте все остальное. Но бассейн часто есть в регионе. Вот, поэтому если есть такая возможность, если нет э, ледовых видов, то хотя бы в бассейн. Идем дальше. Пункт седьмой. Э, Пункт седьмой. Снова возвращаемся к психологии. Снова возвращаемся к психологии. Какой здесь пункт? Какой здесь секрет? Да? То есть, часто детям не хватает внимания родителей, не хватает внимания мамы. И существует такой третий способ привлечения внимания родителей. Первый способ – это у нас делать все идеальное. Второй способ – делать все наоборот, чтобы родители злились. И третий способ – это истерики и болезни. Да? То есть, если ребенок часто болеет, родители на него реагируют, больше внимания и так далее. Да? То есть, поэтому здесь… Что мы можем э, сделать, да, то есть, конечно, мы можем переводить с одного способа в другой, там использовать, опять же, различные там, психологические техники, но в рамках самостоятельной вашей активности, элементарное, что вы можете сделать, это просто дать ребенку больше любви и внимания. Но это не просто рядом с ним посидеть в телефоне, да, то есть в Инстаграм или еще где-нибудь в ВК. А именно активное провождения с ребенком, в какую-то игру с ним поиграть, куда-то сходить, круто провести время, ну прям активно, чтобы ребенок понимал, что он получает внимание от родителей, да, то есть не забываем ему говорить, как он вам нужен, как вы его любите и так далее, то есть понятно что любая мать дает внимание своему ребенку и может быть вы скажете да и так много внимания уделяя а вы еще больше дайте и увидите что заболеваемость опять же в комплексе вместе со всеми мероприятиями она начнет снижаться и уберите претензии к детям да то есть часто болеющие дети как правило это вот 3-6 да то есть 2-7 лет вот. и соответственно они то есть у них еще слабо развита вот это вот высшая нервная деятельность, да, то есть и все, что связано с корой головного мозга, да, то есть они больше одна инстинкта к детям, да, то есть это инстинкты, это чувства, а вот это хорошо или плохо, они еще плохо понимают, поэтому когда мы их начинаем за все ругать, у них идет опять же стресс, который приводит, мы уже знаем к чему, потому что в том числе ребенок часто болеет, поэтому убирайте претензии. Учите своего ребенка, показывайте, ему нужно где-то 20 раз показать, как правильно это сделать, и он начинает это делать правильно. Когда мы, его ребенка, когда мы ребенка ругаем, это не работает, потому что он не хочет делать правильно, потому что эта система плохо работающая. Поэтому убираем претензии, добавляем любви и внимания. Следующий пункт это секрет. Следующий пункт, следующий секрет, восьмой. Убираем выгоды. Про них мы уже косвенно, я вам сегодня рассказывал о том, что это может быть в том числе причиной того, что ребенок часто болеет. И выгоды эти можно, во-первых, понять, проработать и убрать. То есть, как можно понять, да, то есть что такое выгоды от болезни ребенка, какие они могут быть и соответственно... какое они имеют значение и так далее, да, то есть э, нужно просто задать себе несколько вопросов, о них я вам сейчас расскажу, но что мне вспомнилось, мне вспомнилось о том, что я сделал пост на эту тему в Инстаграм и получил очень много грозных комментариев от мам, прям вот таких, что да вы что, вы вообще врач, о чем вы говорите, какие могут быть выгоды от того, что ребенок часто болеет, да, то есть вы вообще, ну, то есть прям вот гневные-гневные комментарии о том, что это полный бред о том, что я вот столько денег трачу на здоровье ребенка, да, то есть э, столько всего теряю, то есть какие тут могут быть выгоды. Но почему-то вот у многих мам ассоциация выгода равно деньги. Но выгода это не равно деньги. То есть выгоды могут быть всякие разные. И очень много выгод психологических. Да. Э, они бывают как, соответственно, явные, да, то есть первичные. Это когда, например, ребенок не, ходит, не хочет ходить в детский сад, не нравится ему там то, соответственно, ему выгодно сидеть дома. Да? То есть первичная явная такая выгода. Да? Или для мамы, например. Мама не нрав... Маме не нравится ходить на работу, она ее не любит, там какой-нибудь ненавистный руководитель, которого она терпеть и видеть не может. И, соответственно, когда ребенок заболел, мама садится на больничную, то есть ей комфортно и классно дома. да То есть, несмотря на то, что она теряет в деньгах, если она теряет, потому что больничная бывает полностью оплачиваются Так вот, несмотря на эти потери... Мама приобретает, приобретает дома психологический комфорт, явная первичная выгода. Но выгоды могут быть и вторичные, неявные, да, то есть, которые мама не осознает и которые вытащить можно, а, по, а, применяя специальные технологии. Из таких вот самых явных случаев за последние месяцы, а, ну то есть из причин, да, то есть, которые мы выявили, это у одной мамы была такая ситуация: ребенок ну, скажем так, еще был грудной, грудничок, она приехала первый раз к своей свекрови ехать далеко, и, соответственно, они приехали туда на поезде, и прямо на вокзале, то есть, свекровь почему-то думала, что она плохая мать, она у нее берет этого ребенка, отнимает прямо на вокзале, и говорит, все, я тебе ребенка не отдам, ты плохая мать. Естественно, она стрессует, То есть мало того, что она еще там вот этот в послеродовом периоде, да, то есть еще не восстановилась. И здесь вот такая ситуация. Конечно, для нее это супер стресс. Это прям крутая, крутейшая психотравма, да. То есть как так у нее ребенка сейчас отнимут. Вот. но благо там все разрешилось. То есть муж там вмешался этого ребенка назад маме. Вот. но что произошло дальше, да? то есть был конфликт и был конфликт, и все, и они уехали, со свекровью она не общается, но тем не менее, свекровь начинает потихонечку, да, где-то в возрасте трех лет, говорить своему сыну, типа, дескать, приезжайте, покажите мне мою внученьку, хочу на нее посмотреть, да, то есть, как бы все будет нормально, то есть, я не буду с вами конфликтовать и так далее, вот, и, соответственно, муж, естественно, говорит об этом жене, то есть, говорит, давай поедем, а в этот момент как раз начинает ходить в сад, и ребенок начинает часто болеть. Но ну, это нормально, когда ребенок ходит в детский сад. Да? То есть первое время он может чаще болеть, но если быстро выздравливает, то это нормальная, адекватная ситуация. И что тут происходит? Соответственно, мать подсознательно начинает этим пользоваться, да, то есть и, соответственно, создает такие условия, чтобы ребенок действительно начинает часто болеть, потому что ей выгодно, пока ребенок часто болеет, ей туда ехать не надо, потому что на самолете они по определенным причинам ехать не могут лететь, им нужно ехать поездом, они понимают, что есть риск того, что ребенок в поезде заболеет, они этого боятся, они туда не едут. То есть мать понимает, что если мой ребенок сейчас станет здоровым, это ее прям до ужаса испугало то ей придется ехать туда. Что мы сделали? Мы проработали эту ситуацию, да, то есть убрали вот это негативное отношение, а, а, ну то есть они просто договорились, да, то есть о том, что действительно все будет гладко, все будет классно. Муж обеспечит безопасность и все, ее отпустила. И с учетом всех остальных мероприятий ребенок в ближайшее время стал здоровеньким. И они съездили, и все в порядке, и ребенок не заболел, и все круто и классно. И таких вот выгод вторичных, да, то есть их может быть сколько угодно, очень часто бывает какая ситуация, да, то есть ребенок, когда находится в детском саду, мама волнуется, а как его там покормили, а как его там отделили, И, соответственно, это волнение, оно мешает ей жить, да. То есть, оно внутри неприятные чувства начинает испытывать. А когда ребенок заболел, и он находится дома, он же дома, ты мой сладенький, да, то есть, а мамочки как спокойно от того, что ребеночек дома, да, несмотря на то, что он болеет. И, естественно, да, то есть, мама ведет ребенка в сад, то есть, она начинает стрессовать, потому что для нее это ожидание, да, то есть, некого неприятного чувства которое возникает когда она думает о том что, что там с моим ребенком происходит и соответственно этот стресс ребенок тоже самое запускает у себя в организме и естественно заболевает то есть чистая психология не какие-нибудь там да то есть сила мысли или что-то чистой воды психология поэтому задача эти выгоды понять как их можно понять позадавайте себе вопросы а что я могу не делать если ребенок болеет а как я себя буду чувствовать по-другому, если он болеет? да, то есть, Кому я могу не звонить? А, например, куда я могу не ходить, да, если ребенок заболел? Что могу не делать? Или наоборот, что я буду делать такого, например, что если ребенок болеет, что я буду делать? Да, то есть, наоборот, что не делаю, если он не болеет? В одном случае у нас была... Мама, она постоянно борется с весом, и, допустим, когда ребенок заболел, заболевает, девчонка, то они начинали печь сразу какие-то там кексики, пирожки, и она себе разрешала, как бы вот ей вот этот стресс, то, что ребенок заболел, да, то есть чем-то себя занять, они начинали печь вот эти кексики, пирожки, и она их употребляла, то есть себе разрешала. Когда ребенок не болеет, она не разрешает. Здесь была такая вторичная выгода, то есть покушать просто мучного, если ребенок заболел и так далее. Поэтому убирайте выгоды. Мы, опять же, в программах это все делаем. По специальной технологии их тоже прорабатываем. Они абсолютно простые. Поэтому это доказывает о том, что с этим можно и нужно работать. Не справляйтесь сами, идите к психологу. Идем дальше. Девятый пункт. Девятый пункт. Один из самых интересных. Называется «Отпустите болезни вашего ребенка». Просто вот их нужно взять... И отпустить, да, то есть это, конечно, связано и опять же с психологией, да, то есть это связано с различными выгодами вторичными и так далее. Но любая мама знает, почему ребенок болеет и любая мама может сделать так, чтобы ребенок стал здоров. Просто его нужно отпустить. Иногда действительно ребенка нужно отпустить куда-то, да, то есть в сад и так далее. То есть когда мама держит ребенка, да, то есть не отпускает, он начинает болеть. Да, то есть, но это все на психологическом уровне. Поэтому первое, что нужно сделать, когда ребенок часто болеет, это, есть такое некрасивое слово, забить. Это не значит, что нужно... Отпустить полностью и ничего не выполнять. Нет, все, что нужно делать со стороны медицины, там, со стороны всех остальных принципов и правил, это нужно делать. Да? Но нужно как бы немножко отпустить эту ситуацию. Вот сейчас сделайте а, следующее упражнение. Да? То есть а, сделайте вот так вот руки, сделайте вот так руки, да, то есть с таким шаром, как будто у вас в ладошках что-то есть. Да? То есть сделайте так руки. И представьте, что у вас в ваших ладошках это болезни вашего ребенка. Вот представьте, что вот вы их держите, да. И если вы сделаете вот так, то есть просто возьмете и откинете от себя. Да? То есть представьте, что если вы так сделаете, то пока это делать не нужно, просто представьте, что если вы так сделаете, то ребенок станет здоров. Вам просто нужно отпустить болезнь ребенка. Вот представьте сейчас: прям закройте глаза. Представьте, что вы держите болезни своего ребенка и попробуйте их просто взять и отпустить. Давайте, попробуйте. Делайте вдох, на выдохе закрываем глазки. Представьте, что вы держите болезни своего ребенка. Если вы их сейчас вот так вот от себя отпустите, откроете ваши ладошки, ребенок станет здоров. Есть силы, чтобы их открыть? Получается? Хорошо. Вот у кого-то получается, а у кого-то нет. То есть мы иногда настолько, скажем так, зациклены на своих болезнях, то есть на болезнях своего ребенка, настолько иногда маме приходит вот такая пачка всех анализов, там все по полочкам разложено, то есть мамы прямо этим живут. И они не готовы поменять свою жизнь и это отдать. И даже в таком психологическом тесте мамы, они говорят, слушайте, у меня не получается, вот прям вот не получается отдать. То есть, если действительно мама поверила, что вот сейчас она так сделает, ребенок станет здоров, это не дает, прям и держат эти ладошки и не отпускают болезни своего ребенка. А их нужно отпускать. Пункт десятый, пункт последний. Последний, десятый секрет он очень простой мы знаем уже наши цели да то есть куда вам нужно идти мы понимаем где вы сейчас находитесь вот эту точку а мы знаем куда нужно прийти мы понимаем что вы замотивированы я надеюсь что это так и что вы готовы к этому прийти вы даже знаете уже 9 секретов да то есть оздоровление часто болеющего ребенка и Наша задача, да, теперь все это выполнить и сделать это быстро. Так вот, вы можете это делать самостоятельно, путем проб и ошибок, да. То есть вот здесь на это видео сколько у нас ушло времени, да, то есть 40-50 минут. В программе оздоровления, которая идет в записи, например, 45 видео, которые общей сложности занимают больше 10 часов. Да, то есть, представляете, сколько вот идет именно конкретики, конкретных действий для того, чтобы ребенок стал здоров. Поэтому, конечно, используя все эти принципы, о которых мы сегодня поговорили, если вы начнете ими заниматься, однозначно будет результат. То есть, ребенок будет более здоровым. Это 100%. Но если вы хотите, да, то есть вспомните вашу цель, вспомните, как круто будет, когда вы к ней придете, да, то есть если вы действительно хотите а, в каком-то обозримом будущем, да, то есть стать здоровой, да, то есть стать уверенной, спокойной, счастливой мамой, здорового ребенка, то программа это как раз вот идеально простроенный вот этот путь из точки А в точку Б. Да, то есть вы знаете, где вы сейчас находитесь, вы знаете, к какой цели вы идете, да, то есть к чему вы хотите прийти. И вот программа – это идеальное решение. Почему? Потому что отработанная методология, да, то есть усовершенствованная. Сейчас я уже на сегодняшний день буду запускать, запускать шестую группу, да, то есть есть групповые программы, самые распространенные. Вот, когда я беру шесть мам, мы вместе идем к нашим целям, к нашим крутым результатам, к нашим задачам. Так вот, уже запускаю шестую мини-группу, занимаюсь именно программами уже в течение года и все это уже модернизировано, отработано и, соответственно, простроено таким образом, что это в любом случае приводит вас к результату. Кто-то к нему приходит за 2 месяца, кто-то приходит за 4, самое большое за 6. Но большинство в среднем да, приходит от 2 до 4 месяцев. Хотя сама программа длится 2 месяца, вы дальше просто продолжаете работать самостоятельно, пока не достигнете того результата, к которому вы хотите прийти. Поэтому хотите прийти к целям, да то есть к вашим крутым целям хотите это сделать быстро хотите это сделать гарантированно милости прошу свои программы беру я туда не всех только тех кто хочет действительно поработать кто хочет прийти к своё, к здоровью своему ребенка да то есть кто замотивирован вот таких мам конечно я беру но опять же да то есть как здесь понять да то есть готовы вы не готовы обязательно я перед программой провожу бесплатную диагностическую консультацию по оздоровлению она длится в среднем 15 минут на да, то есть вы рассказываете о своих проблемах как пытались их решить я вам даю несколько рекомендаций дальше если вижу что программа оздоровления вам подходят я вам соответственно их презентую вот и соответственно у вас появляется возможность туда вписаться на хороших условиях поэтому да то есть десятый пункт один из важных пунктов успеха это уже работающая, доказанная, а, то есть эффективность, вот то вписывается в программу на 100%, то есть все мамы, они за определенный период времени приходят к результатам, и особенно классно, когда мамы начинают тебя благодарить в конце программы, и прямо вот говорят, Дмитрий Николаевич, спасибо вам огромное, что вообще нас туда взяли, и даже если они на промежуточном этапе находятся, да, то есть ребенок болеет реже, но еще продолжает болеть, все равно мамы уже спокойные, счастливые, и дальше уже дело техники, они доходят уже до результата самостоятельно вот поэтому есть у вас такое желание есть такая потребность хотите присоединиться к числу тех мам которые уже доказали что это абсолютно реально сделать так что ребенок стал здоров отправляйте заявочку внизу под описанием видео в описании под видео есть ссылка на бесплатную диагностическую консультацию. Нажимайте на эту ссылочку, оформляйте заявку и, соответственно, увидимся с вами на консультации. Там я расскажу, какие бывают программы, что там входит в групповые программы, как мы взаимодействуем. Это все мы делаем через онлайн. Да? То есть, кто живет в Москве, то там, конечно, ребенка и привозят, в том числе, ко мне на прием. Это все входит в стоимость программы. Да? То есть, мы смотрим, определяем причины и так далее. Вот. Но основное взаимодействие идет э, онлайн, поэтому где бы вы ни, вы ни находились, какой бы части России ни находились, у вас есть такая возможность подарить своему ребенку здоровье, о себе спокойствие и счастье. Поэтому отправляйте заявочку и увидимся с вами на консультации. Желаю крепчайшего здоровья вам и вашим детям. Пока.